Сегодня к нам в гости на программу пожаловала семья Залупенко из города Орла. Самый маленький член семьи это Артур. Он постоянно сидит за компьютером. Больше его ничего в жизни не интересует. А мать О, Клавдия Петровна все время своих одноклассниках только и читает вещь. смешные картинки. Ну а глава семьи, отец Геннадий, выпивает уже на протяжении 20 лет. Это случилось после того, как его друга съел жук. заебал, блядь, задротит? Что это за хуй та? Ты это говно? география, мама. Какая нахуй, блядь? Ты говно помыл? Нет. Нет. Не буду, мама. Да давай говно. вставай, сука, блядь. Отстань от Там... меня. Хули, маму, Остань. Дрот... Блядь, как меня же все заебало, блядь. Звоним в детдом, блядь. Как же заебало, блядь. Это Зубенко Михаил Петрович? Да. Что у вас случилось? Да, сын от рук отбился. Я вас понял. Говорите свой адрес. Мы разберемся. Какушкино яйцо 329-8. Мы вас услышали. Будем с минуты на минуту. Итак. Мы идем в вашу семью новых три правила: никакого алкоголя, никакого компьютера и никаких одноклассников. Да. Смотрите, что будет с вашим сыном, если вы не изменитесь. Спустя одну неделю в семье произошли кардинальные изменения. Сын наконец-то занялся домашними делами и помогает матери. Мать наконец перестала залипать в социальных сетях и готовить солянку. А отец занялся живописью. Здравствуйте. Как ваши дела? Отлично, все, как видите, типа. Да, сына. Все поменялось. Девочка любимый мой, сыночек, иди сюда. Мы вам помогли. Иди нахуй.